сюда сесть. А точно, то все, что я скажу, не пойдет хэштыш на телевидение. Вы того, знаете, как мы живем хэштыш, как опасно тут. Короче, хэштыш я этого. Ну, позорик, простой фермер хэштыш беклан Бату. Я хэштыш Боскун, урожденный унгур чублок из Шаропшек Хачепачи, Зеленый остров, Северная часть Республики Елдония. Родился в 9000 хэштэшарух в 18-м пролунии, никуда не выезжал с территории Кхачи-Бачи, связи хэштеш с порочащими меня людьми не имею. Можно я пойду хэштэшасун паста к Чухане? У меня дома паскун шаврок больной, закаврится без меня. Ну нет так нет, я чё бунтую что ли? Я же сотрудничество хэштеш с администрацией Парташуха. Я это, ну того, ну это самое. ну короче. Пешкан появн зан и пачу. Короче. Точка конкретно жил, востухал, никого не цапал, землю хэш тыш капал, низкий род по, что мне какой то разбой приплели я честный татьюбр. Дети у меня, табарка кравнее. Чё? Не о разбое. Так ты дашь проклыта, про наше бытие тута. Мы на краю земли хэштэш живем, кругом трава не расти. Я копал землянку и люк приварил так ночью хэштэш безопаснее хэштыш. Народец здесь о мерзотный того и бляджу и об сают. Кем я сове почитаю? Вообще никем, но ежели без протокола, то я праведный татьюбр, в бога верую, пост жирный блюду. А эти все то прихтют, то уходят, срам один, позор и ясно чество. а урви тритнивки заду наш реныша Лысявого притащил. Вот кого судите рядите. Он Лысявого перед народом-убивцем прозвал а опатом ему, болязнему головенку то и отсек. Убил даш хлызом не морганул. Той наметня у нас инцидент в хэш-дэш-пус-хуч-пул. Короче хуряк припипета цирульный мужик из мяснявых, хэштыш, сказует у цирульник мол помой мне голову, паче сухо достало. Цирульник не усевнил его у кресла, ухватив пилу и черепушку мужику, то и распиляв. Вытащив мозги, пополоскал в тазу и на место вставил. Мужик опомлил да сдивлился, да цирулник и сазует ему мол стоишь убарик семь метников и четыре хругая курица. Че, хэштыш не попрешь туточки, дал мужик и метники и куронышко. Идет он до доемку свонего, знач, и тут его черепушка то и разваливается, мозг хэштыш в грязь. Значит зря полоскали его, и денежки стала путня зрявно отрачены. Циролник, песокашачий, забыл череп метком пчалиным смазать и дратвой сточить. Прибегай мужик додоем куитама его жена метлой у костылашоп и знал хилиц за как куренышков и метники впустое трачить. Вот как же выехаем тут охэшдыш.